В октябре Всю ночь шумел холодный дождь, Из громов встал умерший вождь, бродил сомнением по умам и тень крался по пятам, Замерзших путников ночных пугал прищуром глаз слепых, И сквознякам из всех щелей Сладко речивый лил. Ленин елей. Карл, Карл Маркс и их деятели. Основного восточного. Это Будда. И тут же Будда. Не противоречный сколько, да? А это их уже Восточный деятель. Как назовут? вот Да, Кашимиль. Кошемиль. Анна Кинг. Вот? Да, Анна Уан Кинг. Кинг. Это какой-то герой, похоже. Mm -hmm. Военный. А это вот Лаушки. Кто-то. Генсек какой-то. А вот еще кто есть? Ленин, да, я говорю. Ленин, Маркс и их деятели коммунистические. Маркс, да. Waar <laughs> <laughs> heb <laughs> <laughs>